доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне стою у себя в сарае ой события такие прям произошли не могу аж потрясывает здесь у нас сено ну как скошенная травка Ой, вот ее разворошили сейчас ног все по порядку вот здесь вот у меня тумбочка я обычно готовлю кастрюлю куром и оставляю здесь в это блюдо я обычно э, кладу корм уже с утра чтобы муж э, пошел на работу просто высыпал в тазик куром и все и стали такие приключаться вещи это блюдо я обычно накрываю крышкой блюдо сдвинуто и там поедено поедено что же это такое но ну, не может там мышка или еще что но ну, это только крыса и вот здесь вот как-то я обнаружила, что двигается что-то, вы понимаете, вот в этом сене. Плохо ли, да, крысе здесь поселиться? Вообще шикарно. Все здесь легко, хорошо, удобно. И был такой очень старый рецепт уничтожения крыс. Берутся пакетики, алибастра. смешивается, но в основном там алибастра. и мука. И я добавила еще туда рис. Что... Было сделано. Вот здесь вот сделали такую липучку из клея, положили туда э, этот, э, эту мешалку. Алибастра, мука и рис в пакетике. Я их на ну, штук 10 сделала. И вы посмотрите, какие дорожки эта дамочка сделала. Понимаете, все сюда затащила. Вот, и здесь у нее. Потому что я... у меня здесь были вот бройлерные куры. Вот и здесь, смотрите, все, она все вот это вот стаскала, стаскала, буквально все стаскала себе вот сюда вот в сено. Ой, сегодня прям, ой, не могу, я. сердце бьется сильно, потому как муж говорит, ну давай мы разворожим, Все равно, готона она же здесь сидит, никуда не убежала. Я здесь так мягко и хорошо. И стали потихоньку отсюда, это полное, вот, полный такой ларь у нас был вот этого сена, с кошеного сушеного, Значит, взял билы, потихоньку стал убирать. Конечно, мы нашли здесь, вот они, эти пакетики, которые я делала. Это все здесь, все здесь, все здесь. Вот. Потихоньку, потихоньку, и вот в этом углу зашуршало. Она стала бегать, бегать, бегать, бегать. Он с вилами тык-тык-тык-тык и поймал. Вы представляете? Ой, ой я это тут в стороне стояла, думала, все, у меня инфаркт, микарда, большой рубец. Боже, боже, можем, може. Все-таки он ее приколол. Вы представляете, вилами. Лучше вил ничего нету. Хотя она все эти мешочки грызла, ела, никуда уже на корм-курм она не лезла. Вот такая прям у нее тут была, был такой склад у нее здесь и посмотрите сейчас я вам покажу, что же из себя представляет крыша. Крыса, правда убиенная. Это прям хороший такой котенок маленький. Вот, приколол он ее, видите, рваная, Рад тут отвил. Ой, ну это что-то прям жуткая картина, конечно. Ой, уничтожить ее надо было обязательно, потому что кура остается на зиму и нельзя не оставить, а, не, нельзя ее оставить, потому что она же будет лезть в корму. Вот представляете, какая у нас тут появилась крыса, крыса. Ой, я боюсь, конечно, таких вещей. Думаю, вот сейчас вскочит и Нет, не не вскочила. Все, точно уже прибили ее. Ну, последнее время она, конечно, когда вот эти пакетики два дня уже перетаскивала к себе, она уже к корму курам не лезла, понимаете? Все, она уже сидела там, питалась. Нет, алибастра внутри ее затвердевает, ее разносит, раздувает, и она все равно ну, погибает, скажем так, от, именно от алибастры. Вот, ну, тут решили, что более такой простой метод, потому что начал ну, ждать-то. Ждать-то ждать уже, собственно, нечего, потому что, вы понимаете, она уже стала грызть. Даже не помогает вот это, ничего не помогает, пеклей не помогает. Вот я вам сейчас покажу. Понимаете, она даже вот стала пол грызть. Видите как? Какие же у нее зубы мощные. Крыса живучая, живучее животное. Ну так что все. Давай, прощай, дорогая. Не беспокой ты наших кур. Ой, ребята, стрессовая ситуация сегодня у меня была. Ну, ладно, все. Пока-пока. Крыса. Пока-пока.